Дорогие друзья, с вами канал CryptoShark, в этом видео у нас на обзоре проект Trism довольно таки интересный проект, больше подойдет для коллекционеров, ценителей, скажем так, искусства в общем, в чем заключается на суть данного проекта, для чего был создан данный токен как работает система, сейчас мы это все разберем и посмотрим, подумаем, размышляем, какие у этого проекта могут быть потенциалы на будущее, в общем, как я вижу тут проект Проект довольно-таки свежий. Анонс был на Bitcoin. Толок 22 декабря 2020 года. В общем, данный токен, получается, нужен для того, чтобы купить какие-нибудь коллекционные, редкие, скажем так, картинки или еще какие-нибудь вещи, допустим, там для игр, еще для чего-нибудь. Это, скажем так, как база для аукциона. То есть здесь децентрализированные финансы. Дэфи получается и в принципе данная ценность токена растет от того насколько люди активно допустим ну как по мне это даже узкий круг людей должен зайти в этот, данный проект именно те которые будут ценить э, данный токен за который можно будет покупать и продавать определенные коллекционные редкие издания а, также ну, как я вижу, я конечно не такой же коллекционер, но тем не менее, я думаю, что у этого проекта может быть потенциал, какие-нибудь творческие люди, коллекционеры могут инвестировать в данный проект огромные деньги, тем более скоро реклама у них должна пойти вверх, также будут новые запуски, интересные интеграции и я думаю у этого проекта может быть хорошее будущее. Uh, уже сейчас на OpenSea можно будет получается покупать определенные моменты. Также здесь последние ценнички выбиты. Uh, сколько какое, допустим, uh, картинка, там какое издание стоит денег. Всего будет 1 миллион токенов. Uh, 25 тысяч токенов получается заблокированы. И также uh, до 3 декабра, uh, декабря 2021 года. Uh, в общем, оценка, командная награда, в принципе, обыкновенная стандартная схема, как на DeFi. Только немного поинтереснее. Можно на Dexto зайти посмотреть, на Etherscan можно зайти посмотреть, ну и, конечно же, Uniswap. Сейчас ценность данного токена небольшая, но потенциал данного токена есть. Как видите, они пишут, наша цель создавать, продавать и курировать вещи, которые люди могут ценить, торговать, там, получать удовольствие от что в конечном итоге обеспечивает возврат инвестиций. То есть там интересное оборудование идет. Для тех, кто хочет более детально изучить данный проект, тех, кто планирует хорошие деньги в него инвестировать, я думаю, стоит изучить поглубже. Я этот проект поднял на обзор для того, чтобы донести, что есть такие интересные проекты, потому что в основном у нас финансы, финансы, финансы, коины, токены – все очень сложно там для высших целей, скажем так, у нас монеты а это все очень просто, все очень легко, доступно, понятно какая цель, как этот проект будет работать, как э, данная модель токена будет реализована также, ну, как обычно пишут э, обязанности, то есть там и тому подобное можно зайти будет связаться посмотреть там telegram, twitter э, в instagram можно будет зайти на github истать файлы вот мы зашли на OpenC. Как вы видите, здесь есть определенные лоты. На эти лоты идут ценнички. на данные, То есть за данный токен можно определенные коллекционные какие-то карточки купить. Но я в этом как бы не особо, скажем так, разбираюсь в этих коллекциях. Но как вы знаете, много интересных проектов есть на OpenSea. У нас как-то Zed был проект. Там у нас покупали, продавали беговых лошадей. Тоже довольно-таки интересная схема была. Ну, тем не менее, это как игра... И как проект, и как, скажем так, интересная инвестиция. Тут, тут надо думать головой, как потом также можно будет купить какие-то коллекционные вещи. Извиняюсь. Потом эти коллекционные вещи, получается, можно будет продать за хорошие, скажем так, деньги. И, соответственно, на этом сделать хорошую прибыль. Но в этом надо разбираться, потому что просто так ничего не получится сделать. Попадаем мы на CoinMarketCap, данный токен есть на CoinMarketCap, цена небольшая, цена конечно как и все сейчас монеты просела на 25%, но я думаю это не критично, так что ничего в этом страшного нет. Поэтому я думаю, что данный токен должен скоро пойти вверх и в принципе неплохой низ, чтобы купить хотя бы немножко и неплохая цена, чтобы забрать данные токены себе в портфеле. На MarketCap вы видите Solstice Exchange и Uniswap. Объемы торгов не велики Ну то ладно Я думаю в будущем скоро все поправится Как я говорил Топик на Bitcoin Talk 22 декабря Ну и соответственно Twitter Кстати 730 читателей имеется то Есть, есть заинтересованные люди Я думаю среди этих людей Есть определенные коллекционеры И ценители Скажем так данных проектов Конечно же у нас Telegram Довольно-таки неплохой 5000 человек имеется. Ну и заходим мы на Uniswap, мы можем купить, допустим, а, скажем так, эфирку, поменять на Тризм. И похолдить ее немножко, посмотреть, что у нас этого потом выйдет. Ну а на этом, ребята, у меня все. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта, как вы его видите, какие вы думаете могут быть в этом проекта перспективы на будущее. Ну а у меня на этом все, так что подписываемся на канал, ставим лайки, всем удачи, всем профита, всем пока.